Ребят, это первое видео из подкаста про мою жизнь. То есть, так скажем, it's my life, как говорится. Ну, так, ну, я практически, короче, Сану Манджеру дорисовал. Ну, будем, короче, с вами мы очень много всем заниматься. Вот, к примеру, вот Сану Манджеру. я практически его дорисовал. Так, 9 осталось. Ах, короче ребят можете смотреть как я рисую тут наверное будет очень скучно ну как мне кажется ну не очень весело короче будет вам смотреть как я рисую так это берем это это, это пакетик это пакетик без всего вкладываем его сюда ложим кладем значит это сюда ставим сюда ложим кладем значит это мы вот это мои кисточки мы их берем Тут. А, так у меня кружка тут с кофе была ну я вот мне самое главное надо вылить вот эту вот жижу потому что она ну, как бы потому что жижа это очень плохо короче сейчас вылим и потом нальем заново Не знаю, ну какой будет, такой будет, короче. Я не знаю, что будет, а что не будет, так в этом подкасте. Но он должен получиться, ну не знаю, как мне кажется, но он должен получиться клевым, как мне. Ну мне не знаю, как вам честно говоря, но мне кажется, что он должен получиться клёвым. Так, так где здесь? Здесь вот нарисовано, что мне должно так? Это девяточка, это девяточка. Так, это девяточки. Девяточка. Точка. Либо девяточка. Либо там точка, либо очка. Так, девяточка. Так, девяточка. Где у меня мои... А, вот они где. Девяточки нужно очень много. Поэтому... Так, ну, короче... Очень много девяточек нужно, поэтому это закрываем так, дверь в мою комнату, потому что, ну, я сейчас не у себя в комнате, да, как вы могли понять, я на новой локации, а новая локация, это где? Это, у, правильно, у мамы в комнате. Блин, ребят, смотрите, вот эту, вот эту картину, лично эту, мама рисует, и ее даже рисовать сложнее, чем мою, мне кажется. Мам, тут очень много всяких маленьких, э, малюсеньких таких, ненужненьких таких, ну, этих, элементиков. А у меня тут, ну, всем, ну, тоже много малюсеньких элементов, но все же они все нужны мне. Так. Та-та-та-там, пам так. Эм. О, ультима. Бесплатно получаем доску открытому бета-тестированию. Чего? А, Diablo 4 на Xbox One, Xbox Series X, S, PC с Windows ps 4 и PS5. Ну, я не хочу, короче. Москва, только 26 марта. Бесплатно смотрит фильм «Друг мой, Колька». Бесплатно, ну я не могу. Я не в Москве, живу, я в Новосибирске как бы. И вот в этом-то здесь все проблема. Обстоит так. Так, 8, 8, 8, 8. Так. 8, а я дурак. Короче, я ванек, дурак, ага? Я про себя так могу сказать, а вам лучше так про меня не говорить. Не, ну, я знаю, что я, конечно, дурак. Я восьмерку не заметил. Блин, тут еще одна восьмерка есть, так, оказывается. Ну, просто, смотрите, ребят, как это было. Ну, просто, мы, значит, даже с девушкой моей не, не особо, не то что поругались, мы с ней даже не, ну, и не в ладах про нас тоже сказать нельзя, что, ну, ну, как бы... Есть маленькие такие делишки у меня, да и у нее тоже есть. По жизни кто? По жизни я, я. А вы кто? А вы тоже я. Вы не люди, вы я. Блин, что то я не знаю, что я сказал-то сейчас прям. Блин, нужно вытереть. Так, кисточку, кисточка, кисточка, вытирайся, вытирайся. Так. Мы не люди, мы я. Я, я и моя мама я, и все люди я. Так, 8 так, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, вот. А, вот тут вот я возьму. Не лагам. Так, ну рисуем по-маленькому, потому что так, так-та-та-та-та-та-там па па па па па пам Вот, короче, вот кисточка, рисуем, успокаиваем нервишечки, потому что нервишки в последнее время, вы не представляете, как сильно меня шалят. Я могу на всех и дед не исключение. Я могу и на него сорваться, на самом-то деле. Срываюсь вот на любого человека. Просто даже прохожий. Не, ну, на прохож, конечно, срываться очень плохо, поэтому я пытаюсь на них не срываться, но... А если мне кто-нибудь будет помешать э, и рисовать, то я тому голову откушу. Почему я так сказал? Почему я так сделал? Да просто могу и вс. Просто могу делать такой звук, похожий на икани, на икоту. Так. Мне нужно так. Тут девяточка. Большую кисточку. Вот такую вот. Вот так, так. она же ведь... Так. черт. Ее надо сейчас растормошить, потому что она тоже не... Ну, не получилось, получается такая вот... Ну, она вот, короче, вот такая вот. Вот такая вот кисть. Это мой подкаст, что хотели? Экшена особо? Так, экшена у меня на подкастах не бывает. Обычно... Обычно не бывает экшена у меня на подкастах, короче. У меня на подкастах все спокойно, спокойно, идет. гладко, гладко, гладко. Мы разукрашиваем картину, к примеру. Я разукрашу картину, а вы смотрите, как я это делаю. По номерам, конечно же, по номерам. Потому что самому картину разукрасить я не могу. Я разукрашу картинку по номерам, по номерам. Из аниме, кстати, такие мстители», кто не знает это аниме, тот... Ну и чё, не, не, тот меня очень хорошо знает, потому что я, честно говоря, тоже не особо это аниме, ну, очень сильно люблю, ну, так как там главный герой «Плякса», «Нюня». Не особо люблю по этому поводу я это аниме, ну, ну, а в каких аниме не... главный герой не «Плякса» и не «Нюня»? последнее время таких не выходило, как, по-моему. Как, по-моему, таких в последнее время не выходило. Ну. Есть, правда, некоторые, которые выходили не очень давно, но последнее время Во всех аниме герой плягчить, нюня. Теп, теп, теп, теп, теп, теп, теп, тет, Бам! Ми, ми, пик, блин. Во всех анимешках, главный герой, ну, такой плягчин, ня А я, ну, не знаю, я не главный герой тут рисую, тут староспенный герой есть. Очень прикольный, крутой. Даже я бы сказал бы главный, ну. Ну с конца. Майки зовут его. Манжа росана Манжа зовут его. Сано даже. Так, 9-9-9. Девяточка закончится когда-нибудь. Это девяточка. Девяточка никогда не закончится. Так. В этом, в этом первом пробном подкасте мы с вами говорим о том о планах на будущее. У меня, кстати, в планах это... Ребят, сейчас запомните мои, мою фразу. Это поехать. Поехать, да. Поехать на дачу. Наконец-таки, чтобы меня взяли туда. И не одному поехать, потому что ну, одному скучно, как бы. И мне, я один не хочу ехать на дачу из соображений, что одному, во-первых, одному скучно, а во-вторых, блин, почему я так не сделал раньше, а? Почему я фон вообще не прокрасил? Я хочу, очень сильно хочу попутешествовать очень многими людьми Женя как бы об этом знает и ей я говорить об этом не буду ну потому что ну реально она знает про то что я не очень сильно люблю находиться на этом месте дома поэтому я очень сильно хочу да все мои друзья практически практически все из них знают что я очень сильно люблю путешествовать ага я даже когда в Казахстан ездил, я тогда не знал, что сделать, что сделать, как мне быть. Я тогда каждый день видеоролик делал. Ну для своего, конечно, второго канала. На тот момент это был мой самый та, первый канал, самый прибыльный, китамуракун, лайв. Кончил, он и остался сейчас самым вторым моим каналом, самым прикольным, самым крутым, самым клёвым. Ну то сейчас уже стало, честно говоря как бы у меня желание особо стримить на нем пропад пропадать стало. и вообще снимать для этого второго моего аккаунт ну, потому почему почему бы нет ну, ну реально я только этим каналом сейчас живу иван геймер анимеш вы все китамура кун лайф а вы спросите почему почему это ваня ты перестал китамура кун лайф заниматься Ребят, я не хочу в эту тему очень сильно влазить, потому что я, ну, не очень сильно, точнее, не особо сильно, ну, нет, я на этом канале очень-очень-очень-очень много чуть делал, и, ну, не особо сильно, короче, я сейчас люблю в эту тему углубляться. Ну, у всех людей есть триггеры. Ну да, у Андрея, э, у Андрея с канала, у Дюшеса, у Андрея Дюшес канал Дюшес. У него есть триггеры э, свои, у меня есть триггеры свои. Собственно из-за этих, наверное, триггеров я и не записываю на свой канал, китамурок онлайв. Ну, не, ну, хотя стоп, видео будет, будут выходить, но они будут выходить только на этом, на основном канале. Поэтому так оно и получается, ребят. А сейчас, эм, короче, дорисовываю майку и все. Не, майки самого, ага. Так, сейчас, стоп. Майки, да, ну, практически дорисовал. Да, Майки пришел мне, прикиньте, ребята. Как-то клево. У него волос такие каштановые. Извиняюсь, ребятки. Вот, смотрите, что я. У меня вот картина на дачу будет. Я картину эту... Поп попрошу мамы эту картину ну, на дачу со мной отправить. Потому что ну, я же там буду несколько дней после того, как меня мама и дядя Вася туда возьмут. Они обещали, что я, не, они, точнее, не обещали, я хочу на несколько дней на даче остаться. Потому что, ну, я, реально, я хочу так, пожить немножко. Ну, и, да и потому что многие ребята в моем возрасте уже жили отдельно от родителей на даче. Ну, как бы, мои знакомые много, короче, самостоятельных таких людей, парней, девушек жили, блин, уже отдельно жили, а я нет еще не надо пожить немножко отдельно, как мне кажется. Чтобы, так скажем, моя самостоятельность, ну, меня не прибила, во-первых. И, во-вторых, чтобы меня моя самостоятельность, эм, чтобы я был таким самостоятельным, как, ну, скажем, как Майки. Угу. Так. Так, та-та-та-та-та-там. Uh, майки, майки, майки, майки. Вот, короче, вот до чего с доводит. Ну, ладно. Я, хотя бы не видно на видео, но я закрасил себе руку, пальцы. Uh -huh. Краской. Да расти, хорошо, что ты закрасил себе руку, пальцами. Пфф, руку, пальцами, руку, пальцами и краской. Ах, так. Это что? Это что? Это Ч ⁇ это, ч ⁇ это, ч ⁇ Девяточку. Ну. Так, стоп. УПГ. Если вы меня спросите про то, почему я никуда не вспаю, я отвечу вам так. Я не хочу. Самый главный вопрос получается в том, что я хочу или я не хочу вступать. Почему я не работаю? Тоже самый ответ вам удивит. Не, я хочу пойти на работу, но, но, но, но, но, есть как всегда одно но. Почему я не иду на работу? Потому что не могу, У меня нигде не понимают. Ну, все, ребят. Короче, вот вам истор, краткая история Краткая, не история даже, а экскурс Моей жизни Экскурс немножко маленький Такой по моей жизни Ну это все ради подкаста, короче, ребят Давайте всем До скорых встреч Увидимся с вами в следующих сериях Моего подкаста Где мы с вами будем, наверное, уже Дорисовывать эту картину Майки, да Майки Куна, пока-пока